В официальном Apple Store их не оказалось, поэтому пришлось взять у перекупщиков. Но вышло и на самом деле не так дорого, всего лишь на 3000 рублей дороже, нежели чем, например, купить в Apple Store в России. Вот, а опять же ждать до декабря не хочется, поэтому. This is original Apple this one new Apple So Начну с небольшой предыстории. Изначально я планировал купить эти наушники в официальном Apple Store в Дубае, поскольку наушники стоили бы здесь чуть дешевле, чем в России. Однако, как мне сказали, AirPods Pro is out of stocks, что означает их нет в наличии. Пришлось купить их на самом обычном островке, этажом ниже, немного переплатив за это самое устройство. И, кстати, я ничуть не жалею. Первый момент, который меня немного смутил при покупке – коробка. Знаю, это немного глупо, но я ожидал что-то продолговатое, как кейс самих AirPods. Pro. Но нет, это все тот же самый коробок один на один, как и у классических AirPods, только немного толще. С распаковкой все стандартно. Снимаем пленки, и тут, как казалось бы, момент истины, за которым скрывается инструкция по настройке использования наушников и прочая сервисная информация. А вот уже после макулатуры тот самый момент истины. то самое ощущение и чувство, когда снимаешь пленку с даже самого маленького устройства компании Apple, ну и хочешь ты того или нет, а маленькие но приятные эмоции ты все-таки получаешь. Дизайн кейса и самих наушников, как мне кажется, выглядят немного футуристичными, и такой подход мне очень нравится. Помимо наушников в комплекте также идут сменные амбишуры и шнур Lightning на USB-C. Теперь о самих наушниках. Я специально не смотрел никаких обзоров от техноблогеров, чтобы сформировать именно свое первое впечатление от AirPods Pro. Вас будет интересовать, во-первых, два момента: как они сидят в ушах и похожи ли они на обычные затычки, и во-вторых, конечно же, это качество звука. Начнем по порядку. Если у вас есть AirPods первого или второго поколения, то вы понимаете, как они лежат у вас в ушах. Представьте то же самое, только теперь ваши AirPods стали немного мягче, как будто бы их обернули в очень, очень, очень мягкую тряпочку. AirPods Pro довольно приятно прилегают к вашему уху, они а впиваются, как какие-либо рядовые затычки, которые не только доставляют дискомфорт при прослушивании музыки, но и просто физически делают больно. Сами наушники стали компактнее, поэтому вдобавок к удобству в ухе, приблизительно примерьте, что палочка с микрофоном наушников будет заканчиваться возле этого ушка, где обычно делают прокол для сережек. Еще одним преимуществом AirPods, который я прямо сейчас тестирую перед вами, является то, что наушники теперь не выпадают. Конечно, можно постараться это сделать, но будет это довольно непросто. Со звуком все еще интереснее. Здесь добавили два новых режима, проницаемости или прозрачности и активное шумоподавление. Про каждый из них мы отдельно и подробно будем говорить в полном обзоре AirPods Pro через месяц, ну или в лучшем случае, конечно же, мне было бы попользоваться этими наушниками хотя бы 3, а то 4 месяца. Что насчет качества звука, то скажу вот так, после прослушивания музыки через AirPods Pro, звук в обычных AirPods кажется очень плоским, чувствуется и довольно сильно ощущается, что качество звука у AirPods Pro улучшили в несколько раз. Например, при прослушивании музыкальных треков басы стали весьма весьма выразительными, а также различные музыкальные эффекты стали слышны более отчетливо. Но так уж и быть, чтобы вы ощутили, как примерно работает шумоподавление. Прижмите ваши ладони максимально плотно к вашим ушам и начните говорить. Ваш голос – это музыка, которую вы слышите без каких-либо посторонних звуков, исходящих извне. Пример не совсем корректный, но плюс-минус иллюстрирует то самое шумоподавление, которое есть в AirPods Pro. Изменились и жесты для управления музыкой. Была произведена замена на нажатие в небольших выделенных областях наушника. Помните, как ощущается нажатие? Хаптик, Touch, аналога 3D Touch в iOS 13. Такая легкая вибрация, да? Ну так вот, здесь то же самое, только в несколько раз меньше. Производится легкий тактильный отклик и это не то чтобы круто, это очень мило и забавно. Честно сказать, по первому впечатлению, AirPods Pro действительно стоят своих денег. Во-первых, качество звука и комфортность в использовании, как для затычек в неком смысле, здесь на две головы выше, чем у большинства подобных наушников на рынке. Безусловно, это не самые лучшие наушники по звуку в сравнении с монстрами как Bose, Sony и Zinheiser. однако в сегменте маленьких наушников это лучшее предложение, которое существует на рынке на данный момент. Этот тест записи звука именно с AirPods Pro на видео и слушайте, на самом деле неплохо. Птички чирикают, солнышко светит, небо ясное, все хорошо и AirPods Pro. Этот тест звука в новых AirPods Pro или как мы скажем. С английским акцентом AirPods Pro. Все то же самое, только это тесты звука в обычных AirPods. Конечно, есть и минусы. Например, вчера при первоначальной настройке были ошибки в карточках, где описываются возможности и функции наушников на русском языке. Это ни по чем. все мы живые люди, и ошибки могут встречаться, и это нормально. Однако, когда наушники напрочь отказались менять режимы прослушивания музыки спустя какое-то время, вот это было уже не смешно. Пришлось отключать наушники перезагружать телефоны, заново спаривать их с гаджетом. Сейчас все работает без каких-либо проблем, и надеюсь, что будет так и работать. Не помешало бы выпустить уже первый апдейт, где будет исправлен ряд багов и критических ошибок, AirPods Pro. По первым ощущениям, все-таки наушники оставили более приятное впечатление, нежели чем какие-то негативные. И эта покупка полностью оправдывает себя по стоимости. Если iPhone с приставкой Pro довольно сложно назвать Pro, потому что из функции у него по сути только цена Pro, то AirPods Pro по праву могут носить серьезное название Pro-гаджета. Теперь, когда слушаешь музыку в AirPods Pro с помощью всех трех режимов, в частности шумоподавления, волей-неволей чувствуешь себя или ощущаешь неким героем в каком-нибудь музыкальном клипе необычно и в заключение немного насчет полного обзора прямо сейчас мне пришла в голову мысль сделайте видео основываясь на ваших вопросах потому что так будет гораздо проще для меня и для вас вы будете узнавать то что вам интересно и я соответственно буду рассказывать то что интересно именно вам насчет airpods pro поэтому если у вас есть какие-либо вопросы касательно этих самых наушников для полного обзора вы можете задавать их мне либо в комментариях либо в инстаграме либо мне в личные сообщения в вконтакте я буду все сохранять для того чтобы уже соответственно через месяц-полтора, а лучше если дольше, чуть-чуть через месяца хотя бы три, уже сделать полный непосредственно обзор самый полный, самый сочный этих самых наушников. И давайте поступим с вами следующим образом, друзья мои. Если до конца этого года мы собираем на канале 100 тысяч подписчиков, то я разыграю еще одни Apple AirPods Pro, вот так вот просто безвозмездно отдам их вам именно на 100 тысяч подписчиков. Вот так вот. А почему и нет? Этот челлендж, давайте его попробуем выполнить. Поэтому обязательно Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и делитесь им со своими друзьями во всех социальных сетях, где вы зарегистрированы. Вам же не сложно, а мне будет приятно. Всем мир, добра, совсем скоро увидимся. Еще раз напомню, 100 тысяч подписчиков и разыгрываем эти самые Apple AirPods Pro. До новых встреч, пока-пока.